Итак, всем привет, мои дорогие друзья! С, С вами снова Sky И Сегодня я бы вам хотел показать такой огромный мод. 에, называется он Сумрачный лес. Офигеть! Само по себе чисто, само по себе появилось. Я, я вот это не ставил. Вау! Походу делает этот мод очень прибыльный. Где поставить эти вот блоки? Там появится много всего, кстати. А здесь добавили вот такие вот <coughs> деревья. Вот они. <coughs> это вроде бы э, дерево времени. Это дерево. Э, это дерево. Так. Э, тут загадочное дерево. Так. А дерево шахтера вот это вот да поэтому у нас только появляется ну в общем это гусеница да гусеница это листва вот ну вот обычные такие блоки которые можно вот у этих вот деревьев листва опять э ну кстати вот этот зелененький паучок вот он зеленый паук такой так этот сайт поставлю вот, кстати, вот такие вот можно в сумрачном лесу блоки найти. Все, вот такой паровой двигатель, я вот так назову. Да, паровой двигатель, все, паровой двигатель. Так, вот такие вот еще блоки, я не понимаю, как. Вот сам по себе портал. Э, это я это я не ставил. Кстати, здесь у меня какие-то, это, вообще, само по себе телепортировать сюда-сюда. Поэтому -сюда. мы попозже приступим. Вот, вот этот мод добавляет у нас вот вот такие посохи ну это такое су сумеречный посох а вот он он просто короче ну а давайте вот этого уголника и вот на него вот так вот опять ты у нас будешь скачать и посох смерти опять направляйте на него и все он умирает посох зомби это ваши личные зомби вон видите они мучают других мобов это можно, конечно, с других, ну, которых вы убиваете, с них можете эти посохи определить руд. А, кстати, вот, посмотрите, да, вот вот так вот делаете, и у вас вот руды определяются. Ну, вот и еще воронье перо, вот это всякое такое. Потом нам добавляют вот, вот такой вот, как бы ну, его можно... Вот такую броню можно с ну, боссов, которых вы будете убивать. Вот такие же вот трофеи, наги, вот видите, трофеи, вот такие же тети вопаты с них тоже могут выпустить. Это, кстати, не все броня, вот это. А, вот, еще броня, просто вообще реально огромный мод. А, еще вот, видите, смотрите, сколько. Все так. Это. Я сейчас буду вам показывать, кто такие вообще эти. А, и это мне не надо. Так, так. Так, так, вот так вот. Нет, у меня даже этого не хватает. Ну ладно, показываю. Призрак. Ух ты, король, призрак. Офигенно просто. Зеленый паук это я вам показывал. Иди отсюда. Гидра. Это босс такой. Это такой босс. Офигеть, это босс. Не-не-не, иди-ка ты отсюда, а. Босяра. Так, это босс такой. Ну, как вы поняли, босс не маленький, мне кажется. Зеленый паук, он зелененький, Чернокурный. Я, он вообще что ли офигел. Чернокнижка. Пингвин. Пингвин, чок, жизнь. Да, ч, как дела, да? Сумеречный лич. Вот это, кстати, вообще такой тоже мощный говнюк Его очень долго бить, на самом деле. Давай, я сказал, помирай ты. Так, ты ч со мной пришел ты, ты вообще, ты кто такой, а? я Я тебя умотаю что он он он, он вообще филай она не сказала не хочет не помирать ну, ну, ну что поделать с ним так это я уберу это тоже можно убрать потом покажу как делается портал разумеется и следующая колонка минотавр что ты кто такой такой валяйте король волков э, да не не это что ш офигеть король паук офф офигенно это кто э, существо темный газ офигенный газ конечно олень да это друида кабан офигенно паук темного говна короче тоже такой же так Э, продолжаем. Так. Я говорил огромный мод, если что, не покажу. На самом деле это реально огромный модик такой. Чесло. Это. Кто такой? Офигеть, сколько их. Это, это вообще что такое? Нага. Тишин с темной башни. Угу. Тебе тут не хватало лесная брона. Да, лесной кролик. О, офигенно. Э, баран. Баран. Вы издеваетесь. <плот> так, это у нас э, злой волк. Вообще офигенно. Лабиринтные слизи. Маленький паук. Маленький паук. Ладно, Давайте езжем. Вы тут никто. По сравнению с боссаками вы тут никто. Я вам День реально днем. говорю. Днем так, ну что ж, это последняя колоночка. Слизни. жук. Э, это огненный жук светлячок. Офигенный мини днем Это днем. охранник темной башни. Лесная птица. Грибна у меня тара. Вы издеваетесь. Бог темной башни. Лесная белка. О, белочка. Огненный жук я вам показывал. Ну, вот и все. Так. А, я думаю, это не все. Минотавр. Грибну, минотавр. А, у меня тара. У меня на слизьке. Так, жук с клешнями. Вот его, по-моему, я вам не показывал. Он пырин. Красный шахт я вам не показывал. Светлячок минигаст охранник темной башни тишуница паук так да вот и красный офигенно так все я вам всех показала теперь э, пожалуй я вам покажу как э, как делается вон тот вот проход в сам этот сумрачный лес, они мне сейчас все здесь разнесут. Идите отсюда. Все, Пепе, короче, моему всему. Ладно, разносите. Поможете мне за эм, Нам надо всего лишь взять э, цветочки, потом водички и все. А, и еще алмазик. Один алмаз, все какое-то зрелище будет, нет, нет, нет. будет классно да вы мне надоели все ушли отсюда да ой, э, э, я вас всех удалил отсюда какого ты-то здесь гидро откуда ладнось вам ладно. так же быть надо полностью заделать да да я знаю что вы хороши потом вокруг обделать этим да, Йума. Да. Вот он а? И потом сюда кинуть вот это. Вот, валя. Видели, да, такая гроза? Типа, входим в сумрачный лес. Новое ну, а достижение, кстати, у вас открывается. Так, ну, ну, грузилка, грузить. Походу делать там что-то стоящее. Так, ждем, ждем море погоды. Ладно, погодите, я сейчас вас подключу. Итак, у меня не получилось войти туда, вообще долго грузится. На самом деле туда реально долго заходить. О, пингает, зелос повёдлся, ничего не заметил. Ну, ладно давай пингвин мёнак. А мы, раз что у нас не удалось, и я сражусь с этим. Говнюком. Давай, ты чё, на меня, да? Давай. Давай, проверим, кто Россию никогда не предавал. Ты кто такой, а? Я тебя сейчас убью. Так. Э -э нет. Это мне не надо. Защитаться на это слилось. Вот, вот, вот, вот. Так, так, так. Так. Мне все-таки, мне вот это лучше. Мне кажется, это лучше. Все так, да, это намного лучше. И что ж? Что ты, ты вообще кто такой? Я не понимаю. Ты кто такой? Что? У него только по чуть-чуть отнимаются жить, я офигевая. Ладно, будем пробовать тогда. Фух. -а -а -а -а. За родину. Вот так будем под ним сидеть и мочить его. Гидро этого. Вот так вот. Так. Все, он, он похудел замер. Ай-яй-яй, нет. Ты меня не, не можешь мочить. Тебе понятно? Ты кто такой? Я, я тебя сейчас уделаю. Давайте мочим этого, этого засранца. Да, мы его сделаем, вы вообще, брат, что мы его, мы его как детёнка сделаем. О да, алмазом даже лучше бьется. ай-яй-яй. Ах, что ты будешь делать, а ты? Он вообще здесь все и сделал, походу, дел. Ладно, мы его всё равно грохнем, не, не с этим, так с креативом. Так, он крутится, он крутится, это нереально. Он крутится, его трудно из-за этого. Но, на самом деле он похудел самый мощный босс у нашего милища. а вам, я думаю, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. с вами ведь с вами был Sky the Kid. всем удачи, всем пока. смотрите, как он на меня смотрит. пока всем.